2.6 ставит. Ну-ка, подождите-ка, а такая колода существует? Типа, ее можно собрать через интернет? Ага. Быстрый хок она называется. Все, я вижу ее. Хорошо, попробуем, сейчас соберем. Так, мне для нее нужно дерево, нужен хок, нужен огонек. Вот этот. А, а в чем вообще смысл этой колоды заключается? Нужны маленькие скелеты. Вот такие. Слава, не качай ее, она сложная. Но она вообще имбовая. Вы можете мне прям заверить сказать, что это типа лучшая колода в игре сейчас. Или нет такого смысла? Да? Она сложная для тебя? Ребят, для меня нет ничего сложного, я вам так скажу. Вообще для меня ничего сложного нет. Если я захочу, я что хочешь, сделаю, так же, как и вы. На... Не, я попробую. Приключить это колоду, прикрыть я самый талантливый игрок на колоде Хок 2.6. я вначале соберу колоду. Я просто брат, я не какой-то новичок. Я двигаюсь только на Хок 2.6 колоды. Хок 2.6 это как камня 3.5, по сути. В любом случае, это хорошая, мне кажется, игра... играбельная колода. Посмотрим, что из этого получится не, я лучше его в зап скину. Все, давай пробуем. Просто интересно. В чем смысл? Я даже не знаю. Хок, запустил Хок. Центр пушку. Ч, правильно я ей Это вот что вы не пиздели, что я гриб. Вот смотрите нахуй. У него, у него карты про качи не моих. Если я, я его выебу, все все э, обвинения в моем адрес аннулируются, сразу говорю. Согласны? Давайте. Да, да, это правда, это так и есть. Да, да, да, да. А ты говоришь такое Давай, давай, это ХОК 2.6 колода нахуй Ебать я сейчас потею Это пиздец, старички Я именно ХОК 2.6 игрок, оказывается Ебаный рот Я оказался хок 2.6 игроком. Ебаный сыр. А что же я играл-то на хуйне, бля, все время. Поехали. <ф İnsan builders> бля, я же реально хок 2.6 игрок, пиздец. Так, так, так, давай, давай, давай, давай, скелетики, ебите его в рот. Где скелетики? Куда бы они упали вы с моста, что ли? Если я выиграю, вы помните, да, что я больше не никого... кулу. У ни очки прокачи не моих были! <persone comedyOTales> это вы меня называли грибом, блять! Грибом? <г drafting> Я надеюсь, после, после вот этого все аннулировалось, пацаны. Но мне бы хотелось больше, чтобы меня называли, типа. Ну, бебра, может быть. Гриб <footsteps> encontramos... 2.6. Ну давайте, давайте, как скажете. Вот моя колода скромненькая. Вообще, ну, то есть она. она... не скажет, что это гриб на ней рубит, согласитесь. То есть это вот обычная такая игровая колода. Простая пацанская колодка. Не, не грибная нихуя. Обычная. Прям реально обычная. Ну поехали, блядь. Вот у него клан есть, это точно не будет. Давай, сука. Шлюха, блядь, ебаная. Давай, нафиг. Ах ты, сука, блядь, бей блядь. Что это за хуйня сделал? Ч за хуйня, брат, меня ебут? Брат, что это, братец? Братец! Что за хуйня? Чё, уебанный, блядь. Сука, он беемен, блядь. Тварь. Слышь, блядь! Ну давай, сука. Зря ты это сделал. Дальше потом. Хогль, потом за ним бремя. -за... Да что за хуйня? Блять, это гриб! Сука, бля, буду нахуй! Блять, это реально гриб, нахуй! Ебаный причем! В говне нахуй весь! Блять, да что, сука, твое, блядь! Блядь! Уебки блядь. отличная игра, сука, <регонятно> М -м -м, так ты да, сука? А -а -а. падла блядь. Давай нахуй нахуй. -на Сука <gurus> Эту армию скелетов в жопу ебал Давай нахуй тварь Издеваешься на то ты Давай, нахуй, давай, блин. Ч ты там в интернете пиздел, да? Да ты только можешь в интернете пиздить. Да ты типа крутой, да, в интернете, блядь. Да мне похуй, блядь. Да мне поебать. Да мне реально похуй. Сука, блядь. Ладно, называйте меня грибом, похуй. Пизда тебе, блядь. Ещё раз не попадешься, нахуй, я свои колоды тебя просто разъебу, блядь. Чёрт, блядь. 3, проиграл. Да, проиграл. <смех> вот, блядь, ну если бы он против этой колоды был бы, пос нахуй, посмотрим, кто бы приебал. Это лучше, конечно, блядь. Тата моя не основная, я еще не тренировался. Понимаете? Вы должны понимать, то есть, как бы... Э -э я всегда объективно смотрю на свои способности, на свои силы. Я никогда не завышаю свои возможности. Мы в спорт идем или нет? Желание бешеное имеется у вас? Прям ебанутейшее. Вот она колодка. Вот она колодка хорошая, бля, рабочая. Смотрите. Вот, все, победа. Вместо беда, нахуй. Сейчас он мух ставит, смотри, ебана. Он проиграл уже. Он все, проиграл. Он реально игру влил, Смотри. Он реально проебал. Лоу, кек. Ебать, лол. Ебать, кек, бат. Сука, что нахуй? Лол? Ебать кек. Сука, лол. Ебать лол. Ебать что? Ммм, кек, нахуй. Ебаный лол. Не, брат, я уже в такой форме, что, бля, мне уж плохо. Смотри, как я ебу. Оп, поставил, унес сразу нахуй. Вот тут один хит не за а пол башни потерял, понимаешь? Ты Понял, брат, понял, работу. Метро люблю нахуй. И сюда он что вылетает? Совершенно верно. Шар обычный, всего лишь 13 уровня. Огромный шар 13-го лева, дамы и господа. Блять, сука, я думал, сейчас забайтится на. Зап. Все, братик, надо эту особую каточку завершать, понимаешь, ты и так себе многого позволил, если честно, блять, пиздеть не стану. Пиздеть не буду, врать не стану, бля, пойми меня правильно. Я далеко Понял, брат, будем работать над собой. Как только он сейчас выставляет э, хоть одну карту, сразу же, блядь, просто мега-рыцарь, бля, вырывается, нахуй, спигру, блядь. Естественно, с перекрытием, блядь, с дракончиком. Оп, оп, оп, оп, оп. тем временем бочка сразу. Такая лайтовая. Оп. Оп. Ну, похуй вообще, похуй. Он сейчас все потратил. А я в свою очередь, бля, сейчас просто в ротик напихаю ему своего холобка, нахуй, смачного его. Давай, давай. Ну, типа ты такой крутой, да, типа ты многое можешь, бля. Тут и такой, нахуй. Обозначься, бля, сперма. Ну что спор делаем? Скажите, да нет? Я обещал.